Дед, наши подписчики интересуются, как быстро и качественно поклеить обои. Опять оба интересуются? Ага. Да-да, вот я вам что скажу, ребятки. А нахрена оно вам нужно? Стены есть и ладно, стиль лофт, бетон, кирпич. у, -у что вы, сейчас дурачья-дизайнеры такие деньги гребут. Только чтоб обои ободрать, которые вы когда-то усердно клеили. И не вздумайте ерундой страдать. Въехали и живите себе картину, шкафчик там, вешалку, курага повесили. И живите. лофты, и ятишкины пассатижи. А на сэкономленные деньги лучше телевизор себе 8К купите. Машину, бас-гитару, чего вам там в жизни для счастья не хватает. Дед, ну, а если обои уже висят? старые, а хочется чего-то нового. Не, холера, ты ей-богу дурак. Дизайнеров, блин, вы еще пригласи. Они миллионов за 300 уложатся. Ободрать тебе обои до самого лофта. Тут, ребятки мои, надо определиться. Коль вам лофт нужен, сами оббирайте, А коль вам обои надобны, так, Какого Харитона вы мозги компасируете, если эти обои уже и так на стенах? Ну, может, люди хотят новые обои, красивые. Так а что они, идиоты, что ли, по-твоему? Они зачем раньше некрасивые обои клеили? Они базихисты эстетические были, а теперь током вылечились, пока розетку чинили. Да чего ты кипятишься? Ты не разговаривай со мной, как с чайником. Я профессионал. В чем? Всегда! Блин, дед, ты меня не путай. Просто ответь нашим дорогим подписчикам, как поклеить новые обои. А что им? Старые не нравятся. Ух, молодежь! Раз старая, значит плохие! Дед он старый тоже! И что? Плохой, да! Плохой холера, я тебя спрашиваю, приютил, пригрел, прикормил, а теперь плохой старый, давай его на нового, с дикцией хорошей поменяем, пригрел змеюку, ловьте мне ловьте, земской с протеереями, тьфу, дизайнеры, хренозайнеры.